Еще немножко колдую со ссылочками. Все, я с вами. Еще немножко Звук есть, проверили. that mmhmm Отлично. Все получается. Здравствуйте, мои дорогие! Вижу уже, что заходят в вебинарную комнату. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Ну, видно, наверное, оставляет желать лучшего. Но запись, которую я вам потом пришлю, она будет лучше. Или тогда с Инстаграма запись я вам пришлю. или Зом записывает без трансляции, немножко лучше качество. Ну, пока что главное, чтобы был звук, чтобы меня было слышно. Добрый вечер, девушки, добрый вечер. Ага. Так, хорошо. Если все слышно, ну, наверное, если будет не слышно, сразу узнаю, да, эта информация приходит быстрее, чем когда все хорошо слышно. Так, ну что, давайте тогда начинаем. Был, как, был какой-то... Передышка какая-то, отпуск, набиралась я э, энергии, чтобы снова продолжать э, вести четверги, вижу, что они э, нужны, вижу, что очень много мне кто из рассылочки девушек ответили, что да-да-да, хотим э, по четвергам, встречи как были, это меня очень порадовало, потому что обратная связь для меня очень важна. Когда нет обратной связи, это такое ощущение, что я сижу в комнате, сама с собой разговариваю, и никому это не надо, кроме меня. Да? Когда от вас идет обратная связь, когда вы хотя бы несколько слов говорите, что вам было полезно, если делитесь, какой инсайт получили, некоторые девушки мне пишут в личку, Лена, я сегодня получила такой инсайт от нашей встречи или там еще чего-то, да, от поста, от сторис, это очень тоже ценно. Это очень ценно. Это, ну, так как эти встречи бесплатные, то для энергообмена единственное, что может быть, это ваша обратная связь. Я вас очень благодарю. Поэтому так, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте все еще. Да. Здравствуйте, все, кто присоединяется и в Инстаграме, и в вебинарной комнате. И давайте поехали, да. Так, тема у нас сегодня интересная подаркотерапия. терапия. Да. Очень многие думают, что подарок это так подарок есть хорошо нет тоже хорошо да на самом деле для женщины это очень важно особенно когда это мужчина дает подарок да? то есть вот у меня например был такой опыт что дочка мне дарила цветы там каждый праздник каждом день рождения каждый 8 марта а мужчина у меня был одно время такой который не дарил мне цветы и сначала мне это не казалось каким какой-то проблемой но Через 10 лет я почувствовала реальный голод к цветам. Мне просто хотелось простых ромашек, подаренных мужчиной. Я не знаю, простых каких-то цветов. То есть когда я когда в Испанию приехала из России, в России как-то больше принято доить цветы, и праздники проходили на ура. После моего дня рождения обычно... Соседи просила ведра, чтобы поставить цветы, для которых не хватало вас в квартире. И на полу весь зал был уставлен ведрами с цветами. Все серванты были расставлены с вазами с цветами. То есть цветов было всегда очень много. И как бы на начальном этапе мне не казалось это, ну, переживу без цветов, подумала я. Но потом я поняла, что это реально очень-очень важно, когда 10 лет тебе не дает мужчина цветы, Понимаешь, что голод, ну, по-другому, я не знаю, как это назвать, реальный голод, да, вот как, ну, не к еде, а вот к подаркам, к шопингу, да, ко всему просто. То есть я просто жила с таким убеждением, вот я там ВКонтакте, я сегодня выложила пост, а в Инстаграме выйдет завтра пост про меня, да. Я просто жила с такими убеждениями, что это не важно, не важно подарки, не важны цветы. Ну и сама себя наказала. Потом приходится все это отрабатывать гораздо серьезнее. И потом нужно достаточно длинный период, чтобы дарились подарки, цветы, пока это начнется вот это ощущение присвящения. Я знаю, что очень много девушек в таком формате живут. Очень многие замужем и сами себе покупают цветы или подарки. Да? Муж говорит, вот эти зарплату принес, делай, что хочешь. Но это еще как бы вариант, да? Есть мужья, которые говорят, зачем тебе подарок. Да? То есть здесь как раз начинается проблема. То есть женщина позволяет так к себе относиться, позволяет себя обесценивать. Дальше обесценивание идет все больше и больше, как снежный ком такой. И в конечном итоге, когда долго не дарятся подарки и цветы, женщина чувствует, что ее не любят, не уважают, не ценят и все остальное. Да? И здесь уже... Нужно работать в практиках, чтобы восстановить эту ситуацию, потому что реально вот какая-то иллюзия, в которой женщина живет, ей кажется, она нормальной. Да? Как, например, женщина, которая там уже до рукоприкладства дошла в семье, она продолжает думать, что это все нормально, что не надо никому жаловаться, что не надо ходить к психологу, что это само пройдет. Да? То есть здесь точно так же с цветами, с подарками, э, точно так же, на самом деле само не проходит. Это не грипп, это не простуда. Как Моя подружка, одна из медиков, говорит, ну, грипп, если говорит, лечить, он проходит за 7 дней. Если не лечить, то за неделю. То есть лечи, не лечи, он сам пройдет. Да? А вот здесь уже, когда психологические травмы у женщины, а это серьезные психологические травмы, когда долго не дарятся подарки, с ними нужно работать, они уже влияют на поведение женщины, на мысли ее, на поступки, на, на то, как она себя ведет с другими людьми. То есть э, женщины, которые вот э, в таком голоде, в каком была я, они становятся ну, обычными старухами Шапокляк. Да? То есть я была прямо на грани того, чтобы стать старухой Шапокляк, и чтобы уже просто автоматически, автоматически э, реагировать на других людей, видеть в них только негатив, да, и, ну, естественно, женщины, которые вот недополучили вот этого тепла в семье, а это тоже тепло, да? то есть в ведической культуре считается обязательным статья расхода на красоту женщины. И именно муж зарабатывает на эту красоту женщины. Это не женщина со своей зарплаты должна в, эту стать... в этот конвертик положить э, в эту статью расхода. Это муж должен. То есть если муж этого не делает, у мужа закрывается поток изобилия, его там то сокращают на работе, то понизили на работе, то зарплату поменьше дали, то там еще какие-то странности происходят. А на самом деле это просто закрывается поток изобилия. Или начинаются какие-то машина без конца ломаются, да, там заплатил, тут заплатил. То есть постоянно какие-то затраты. Приходов мало, а затрат много. То есть это включается за счет того, что женщина позволила к себе неуважительно относиться и не инвестировать в себя. Что же делать, да? Что же с женщиной происходит, когда она долго без э, инвестиций в нее, без инвестиций в ее красоту? Она засыхает просто-напросто, вот как цветок не поливать, засыхает. Да? То есть женщина становится э, грустной, уныние, депрессии начинаются, потом вслед за этим приходят какие-то болезни, иногда болезни просто тяжелые болезни, да, с которыми нелегко справиться, медики иногда разводят руками. Да, то есть это все оттуда. Это э, того, что женщину не лелеяли, не холили, не любили, не, не инвестировали в нее. Если с женщиной все в порядке, если мужчина может позволить э, отпуски, прогулки, путешествия, концерты, которые она любит, музеи, массажи, спа, йогу, там, да, что еще может женщинам нравиться, плюс подарки, плюс цветы, да, регулярно, без праздников, да, не только 8 марта, день рождения, а регулярно, без праздников, хотя бы какие-то ромашки, какие-то там простые цветы, да, то женщина расцветает, она молодеет, просто вот от того, что она чувствует самоценность, просто потому, что она видит, что ее любят, она купается вот в этом тепле, вот в этом в этой обстановке, в которой, которую создает мужчина, который дарит подарки. Обратите внимание вот на свое окружение. Да? Наверняка у вас есть в окружении какая-то пара, которой вы вот знаете, что приятно посмотреть на них, да? приятно пример с них взять. Да? Наверняка есть такая пара. Их не часто бывает. Иногда мне девушки говорят, ну вообще не с кого взять пример. То есть у всех что-то вот так все. Да? Ну, вот попробуйте подумать, может быть, есть в окружении пара, и обычно женщина выглядит шикарно, и не вкладывая там в какие-то операции, да, то есть э, бывает, что лет уже много, да, но она выглядит шикарно. Она чувствует себя женщиной, любимой, э, чувствует, ее внутренняя девочка удовлетворена, да, то есть, э, кто требует подарки, наша субличность, которая называется. Внутренняя девочка, да, которой нужны подарки, нужны платьюшки, нужны бусики и все остальное. Если мы ее не замыкаем, не закрываем, не блокируем, не говорим так, молчит, внутренняя девочка, обойдемся без подарков и цветов, да, то она удовлетворена, становится ей комфортно, ей хорошо. И это проявляется на внешности. То есть женщины реально зацветают, Такая пара, мой сын со снохой, О, отлично, Елена, отлично. Это вообще можно просто гордиться, да, или благодарить Бога, что такую сноху дали, которая ну, вот все правильно умеет расставить. То есть здесь от женщины очень много зависит. Если женщина, а, женщина должна защищать границы, да, то есть любой мужчина, вот сейчас модное слово, абьюзер, да? любой мужчина он абьюзер. Ну что такое абьюзер? Это охотник. Это завоеватель, это воин, да, это тот, которому надо где-то себя проявлять. Если женщина границы не, не выставила, что так, э, охота и завоевать – это вот на работе, да, а здесь дома я командую, да, а ты меня слушаешься. Вот если женщина не выставила вот так вот границы, то мужчина начинает переходить еще, еще, еще, еще границы, пока его не остановят, и мы знаем все, наверное, примеры в жизни, когда это доходит до рукоприкладства. Да, то есть потом говорят, ой, не знаю, что с ним случилось. Да, там, до свадьбы он таким не был, он там, так себя не вел. А все потому, что женщина прощает, все терпит, он пройдет, само пройдет, ничего само не проходит. Да, то есть границы нужно защищать. С этими подарками тоже нужно мужчине доносить информацию. Они сейчас нигде не учатся. Если там Золотой век взять еще в те времена, там отец сыну говорил, что вкладывай свою женщину финансы любовь там да, заботу и она тебе вернет сторицей да, то сейчас никто не знает из мужчин это это наша женская задача донести до него этот материал да? то есть именно в нужный момент сказать именно вот э, в таком формате сказать чтобы э, он услышал да, чтобы не просто в формате критики или какой-то там да, а вот так донести чтобы он услышал это чтобы он понял что вот у меня, например, когда еще с мужем э, разговаривали по телефону, еще до первого свидания у нас было там 28 дней разговора по, по телефону, по WhatsApp, да? И я ему рассказала историю с предыдущим мужчиной, который за 10 лет мне не купил ни разу цветов. Я ему это рассказала, прям, вот сейчас у меня уже так не получится, но тогда у меня еще не было это все до конца проработано. И я прям в голосе, у меня звучала боль. прям... Да, как это в фильмах, да, прям такое переживание, что мужчина не купил мне цветы, хотя там я в последний э, день рождения просила у него цветов, говорю, у меня день рождения, я хочу цветов от мужчины. Он мне сказал, цветов не будет. Я рассказала это мужу вот, в красках, в эмоциях, и он сказал, ну как же он мог тебе так сказать? И он на первое свидание пришел с шикарным букетом цветов. У него не было никакой надежды, будем мы дальше или нет. Я ему казалась там супер красавицей, а он там себе не очень казался. У него никакой надежды не было, но он почувствовал, что для меня это важно. И он купил эти цветы на первое свидание. И цветы у нас постоянно, регулярно он мне покупает цветы. Да? То есть мы живем в маленьком городке, где нету цветочного магазина. Нужно ехать за 20 километров. И он иногда выращивает на даче для меня цветы, что еще ценнее, чем поехать и купить. Иногда покупаем, да, э, ну, то есть зимой у нас нет цветов на даче, и мы покупаем, да, то есть э, вот так. Он просто понимает, что для меня это важно, просто я смогла это донести, да. Потом, значит... Э, ну, я приготовила, кстати, на мастер-класс, кто вот уже девушки у нас есть, которые оплатили, да, уже идут на мастер-класс сто процентов. Ну, у кого запланированы выходные, мы сейчас тоже переписываемся. Я говорю, ничего страшного, если у вас запланированы выходные, если у вас не будет в прямом эфире, вы потом посмотрите запись. То есть, если вы купили, уже все, она будет ваша запись без лимитов навсегда. Да? То есть, вы еще не раз пересмотрите. Я приготовила там практики, которые будут создавать вашу реальность которые будут помогать. Вот просто мужчина будет чувствовать, что пора что-то в подарок купить. Просто будет чувствовать, не нужно будет выпрашивать, не нужно будет говорить. Да? Ну, хотя про говорить мы тоже об этом поговорим, как нужно говорить, чтобы это было не выпрашивание. И в то же время мужчине становилось понятно. то есть, Ну, вы у меня уже все продвинутые, вы же все знаете, что у мужчин нет возможности догадаться, Угадайки у них нету орган, который э, за это отвечает, он называется матка, у них нет этого органа, поэтому догадаться они не могут. И особенно сейчас, э, во времена Кали-Юги, в которой мы живем, да, то есть они э, вообще, вообще не могут догадаться. Поэтому для многих мужчин очень ценно, когда женщина это может нормальным языком, без критики, претензий донести до него. И часто согласны, что вот она мне сказала, да и пойду, да куплю цветов, чего жалко цветов купить. То есть не такой уж большой это поступок, просто они додуматься не могут. И это им нужно донести аккуратно. Да? Ну, у женщин бывает такой, вот у меня, например, такой был э, тумблер, да? тумблер, тумблер. Я своему мужчине, который 10 лет э, не покупал цветы, я ему говорила, вот ты, когда приходишь ко мне домой, я же догадываюсь, что ты хочешь секса. Ну, а почему ты не можешь догадаться, что я хочу подарок или цветы, или какой-то праздник, или какую-то финансовую поддержку? Почему ты не можешь до этого догадаться? Что с моей орхидеей? Отлично. Моя орхидея отличная. Да, отличная, отличная. Любуюсь ей, обожаю ее. Ну, и там некоторые цветут у меня. Ну, что-то я плохо дружу с живыми орхидеями. Они у меня медленно цветут. алифтина добрый вечер, ага. Поэтому для женщин очень важны подарки, и цветы очень важны. Это. Ну, так же, как дышать, так же, как кушать. Иногда мужчинам непонятно, зачем цветы. То есть, ну, понятно, еда купили, съели. Но когда э, покупаешь цветы, их потом через два дня нужно выбросить. Или там через неделю нужно выбросить. Как бы напрасно выброшенные деньги для многих мужчин. И поэтому нужно объяснять, что для женщины цветы подарки – это как дрова. В камин положил дрова в камин есть огонь есть желание что-то делать для своего мужчины не положил э, дров в огонь нету желания что-то делать для своего мужчины хочется все сделать по-быстрому не хочется там с едой заморачиваться не хочется уборку делать еще что-то торт какой-то не хочется готовить то есть это все ну, реально дает ресурс. Ну, то есть это не единственный, конечно, ресурс, но он очень важный, потому что если это сразу запустить, да, то есть ну, обойдусь в этом году без подарка, обойдусь в следующем году, обойдусь через 10 лет, обойдусь через сто лет, потом женщина понимает, что ее никто не ценит, никто не видит в ней женщину. То есть дети начинают тоже копировать отца и тоже нет подарков от детей. Ага, добрый вечер, девушки, кто присоединяется. Тоже нет подарков от детей, это тоже обидно, да, то есть вы потратили на них половину своей жизни, вырастили их, дали им образование, там, я не знаю, не спали ночами, когда дети болели, еще что-то, вкладывались полностью, да, в своего ребенка. А ребенок приходит в ваш дом и говорит, мам, что пожрать, открывает холодильник, ничего не принеся, да? то есть это тоже больно. Это говорит о том, что женщина не построила отношения со своим мужем, показала неверный пример для своих детей, а дети они копируют. Копируют. То есть 90% детей копируют то, что видят. То, как отец обращался с мамой, также он обращается со своей женщиной. Поэтому говорят, чтобы мужчина был галантным, уважительно относился к женщине, его должна воспитать королева. Ну, а на сегодняшний день... Не так много женщин а, понимают, как воспитать сына. Да? Чаще всего думают, что сына воспитать – это главное вовремя накормить, дать поспать в выходной, э, не трогать его в праздники, к самой копать картошку и так далее. Да? Там, самой сумки из, из магазина принести а мальчик, пусть там э, уроки учат или там, я не знаю… С девушкой пообнимается, пока, пока мама там кушать готовит. Да? То есть очень многие все на себя взвалили. То есть у нас сейчас есть такое убеждение, Иисус терпел и нам велел. Да? Но у Иисуса была миссия такая. Он нес любовь в этот мир, да? пытаясь э, донести до нас, что Богу не нужно глаз глаз око за око, да, там, жизнь за жизнь. а Нужна милость, да? умение прощать. То есть это... Достаточно высокий уровень божественных качеств, то есть далеко не каждый человек может эти качества в себе, и, и не каждому человеку нужно развивать эти качества, да? то есть нужно развивать свои качества, которые есть. И женщины чаще всего берут на себя вот эту вот э жертвенность, да, приносят себя реально в жертву я обойдусь, мне не надо, да? новую одевачку мне не надо, на праздник одену старое платье, которому 15 лет, да, там. или, не знаю, посижу в тапочках, так как туфли сломались или уже давно не покупала, в моде не подходит. Да? Какие-то еще такие э, жертвенные моменты, они приводят к тому, что еще и дети ваши будут страдать, потому что дочери обычно скопируют. Сыновья будут думать, что так правильно, и будут искать себе жену, которая будет точно так же себя вести, как жертвенная мама. Да? А девушки сейчас далеко не такие, они далеко себя в жертву приносить не собираются. Да? И, э, потом получается, что парень ищет такую, как мама, найти не может, и рот не продолжается. Да? Там он э, все ему не так, и не эдак, да? не, не такие девушки. То есть, может, и попадаются хорошие, но он их бракует из-за того, что они не такие, как мама, терпеть не собираются его абьюзерство, да, и чаще всего сыновья становятся реальными абьюзерами для своих невест, и они тоже там сколько-то терпят, потом говорят, до свидания, пока я молодая, если другого найду, да? и тоже э, разбиваются семьи из-за этого, а здесь очень важно, от родителей очень много зависит, что мы показали, да? как говорят мудрецы, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, а дети вас скопируют, даже не волнуйтесь, все скопируют под копирку, это в 90%. То есть очень маленький процент исключений, когда ребенок приходит в семье осознанно, и он понимает, что отец пьет, это плохо, я так не буду делать. Отец курит, это плохо, я не буду так делать. Или там еще какие-то... Это как я маленькая думала, мама неправильно... Вот у меня, допустим, мама была абьюзером в семье. Она умудрялась всех, я говорила раньше... Когда еще не было этого модного слова абьюзер, я говорила домашний Сталин. Да, то есть она с отцом обращалась так, что я, будучи там семилетней, восьмилетней, ей говорила: "Мама, ты не права, ты неправильно с папой обращаешься. Он заслуживает уважения, а ты это уважение не показываешь, не демонстрируешь. То есть все наоборот." Да, всю жизнь была жертвой, теперь у дочери тоже. А это вина ваша, вы когда придете туда к Богу, он вам скажет, вы создали своей дочери страдания. Татьяна, понимаете? И сейчас, если вы начинаете заниматься, работать с собой, менять с собой, у вашего ребенка по умолчанию, как сейчас модно говорить, происходят изменения, то есть меняются нейронные связи у вас и меняются на 7 поколений вперед и на семь поколений назад нейронные связи то есть улучшается судьба ушедших предков даже которых уже нет в жизни им дается лучшее рождение и на 7 поколений вперед уже идут нейронные связи те которые полезные нужные ценные которые реально можно использовать да то есть вот эта вот жертвенность она вся в прошлое должна уходить то есть здесь тоже э, какой-то момент нужно смотреть, какой момент что, да, какой-то момент, ну, можно сказать мужчине, так, мне все равно, на каком ухе у тебя тюбитейка, да, а какой-то момент, можно сказать, да, дорогой, как скажешь, то здесь вот эта вот игра актера женская, она очень важна. Женщина это большой актер, и э, по-другому никак нельзя. То есть некоторые говорят, вот нельзя ли без этого актерского мастерства. Если вы хотите счастливую семью, и чтобы все ваши мечты сбывались, нельзя. То есть чтобы вот просто была белая полоса, и чтобы вас никто не трогал. Так не бывает. Наша жизнь вся – это разноцветные полосы, самые разноцветные. Каждый день дает какое-то новое испытание. Это удивительно. Сейчас зависит все от меня. Да, конечно. Конечно, может еще дочь ваша найти мастера, с которым она проработает все эти программы, и они у вас тоже поменяются по умолчанию. Если дочь не нашла, еще и вы не нашли, будете ждать, может там внучка родиться к психологу пойдет, да, или там к астрологу, астропсихологу и так далее, да, то посмотрите, сколько времени пройдет. Представьте, что вам 80 лет, а вы все еще хотите замуж, вы устали уже от одиночества. А мужчины не доживают до 80 уже выбирать нейского. Уже там любой алкаш это мужчина считается. Да? Или как после войны ни рук, ни ног нету, а к нему очередь строится, хоть дитя родить. Вот 80 лет будет примерно такая же ситуация, что какой дожил уже и тот, и тот уже мужчина. Даже если у него просто море недостатков. Поэтому вот это вот важно понимать про подарки. И важно с самого начала в отношениях доносить вот эти моменты. И легче всего доносить на берегу, когда вы договариваетесь. Труднее уже, когда вы в семье, как у меня бывает девушка, говорит, ну, я мужа попросила со мной на шопинг сходить. Ну, потом мы в бар зашли, выпили кофе. Ну, я все это спонсировала. То есть, представляете, какая, какой? это не одна девушка, это несколько девушек такие истории рассказывают. Я говорю, ты представляешь, что ты сделала? Что, э, как, что чувствует мужчина, когда его спонсирует женщина? Неважно, жена ли, мама, сестра, неважно, женщина. Это все равно, что мужчина в тонком плане поставил подпись. Я больше не мужчина. И он это не осознает, потому что они это сейчас не понимают. Но он чувствует, что ему комфортно рядом с такой женщиной, которая за него платит. И могут все друзья говорить, тебе так повезло там, с твоей женщиной, с твоей женой, она такая классная, она больше тебя зарабатывает. А ему-то некомфортно, и он не понимает, почему. Он не понимает, почему некомфортно, но виновата будет она. Он после этого начинает придираться, то не невкусно сготовила, то не так убралась, то там не так повесила, не так погладила. И, потому что она виновата. Он не понимает, в чем она виновата, но в чем-то виновата. И вот если вот это вот не менять, не работать, муж, дочь ревнует, даже разводиться хотели. Ну, там могут другие причины быть, ревность, это тоже недооценка ее. Или мужчина уже не, не верен сам, да, то есть они, как на боре шапка горит, сам неверный, а жену будет подозревать. То есть такое часто бывает, тоже там нужно. Ну там у всех вот, когда уже ситуация плохая, это знаете вот клубок такой клубок спутанных ниток, и их надо разматывать. То есть вот почему наставничество это там на три месяца, на четыре месяца, да? потому что вот этот клубок за одну сессию не размотать. Там столько всего напутано, там и родовая уже дала свое и из прошлых воплощений мы приносим какие-то свои ошибки, которые в этой жизни нам нужно осознать, проработать, получить ресурсы из них, идти дальше. И здесь мы уже накосячили, потому что у нас был опыт наших родителей, которые тоже были неправы. И мы не знаем, где они неправы. Чаще всего мы это копируем. То есть я говорю, осознанных детей, которые говорят, мама, ты не права, да? как вот я маленькая говорила, их очень маленький процент – это… Уровень мудрецов, когда ребенок приходит уровня мудреца, и он осознанный, уже осознанный. Он не знает почему, но он понимает, вот это правильно, а вот это неправильно. И вот, вот это вот, если своей такой осознанности нету, то это только с учителями. Мне тоже приходилось дальше идти с учителями. То есть я там уже с 90-х годов училась у психолога глубинной психологии парапсихологии да то есть это было для меня уже интересно то есть как это все что такое западлой как с ним бороться да я вот тогда это говорила то есть мой запрос во вселенную звучал именно вот так мне хотелось разобраться почему вот хорошая женщина а ей попадается какой-то алкоголик там или бьет ее да? или наоборот мужчина там классный а ему женщина которая вот там пилит и пилит иди, иди к морю просил золотой рыбки да? Вот, вот почему так где справедливость да? то есть я поняла что здесь на земле справедливость она другая да то есть она с нашей точки зрения несправедливость но с точки зрения божественной справедливость божественная потому что нас рассматривают не просто как вот мы в этой жизни родились и вот с нуля нет никакого нуля нету у нас были прошлые воплощения мы там накосячили в этой жизни нам отрабатывать прилетает и все. Мы попадаем в те ситуации, которые вот заслужили заработать. Вот она справедливость божественная. Ну, реально справедливо, вот, допустим, там Сталин, сколько он людей убил, да, там Гитлер, сколько людей убил. Справедливо, что он в эту жизнь приходит, и у него теряются близкие, да, без конца близких теряет. Зачем, чтобы прожить эту боль, которую прожили те люди, которые, которых он убивал, их семьи, да, чтобы эту боль всю прожить? То есть это справедливость божественная. А мы думаем, вот ребенок родился, вот ни, ни с того ни с сего у него там онкология, да или какой-то даун, или еще какие-то проблемы. Конечно, есть объяснения где-то там в прошлых воплощениях, но нам их не очевидно, не видим мы их, и нам кажется, что это несправедливо. И все, что в нашей жизни происходит, оно именно вот так. Для нас это несправедливо, но если мы смотрим с призмой прошлых воплощений родовых ошибок, то там все справедливо так давайте какие-нибудь вопросы еще девушки э, так все у меня совсем немножко минуточка осталось я бегу на йогу да, и я вас приглашаю выходной э, будет мастер-класс я планирую по часу но наверное чуть побольше чем по часу получится два дня да. Вконтакте есть закрепи пост и э, в сторисах, в инстаграме тоже можно увидеть э, там, отправку на такой пост, где все в подробностях, во сколько, э, когда э, цена 890 рублей смешная смешная. плюс еще половину э, полученных денег я отправлю э, в приют для животных в России, потому что в Испании здесь у моих котов есть я, они счастливы, с ними все хорошо. А вот кошечки и собачки в России, особенно сейчас стало холодно, для них очень важна наша поддержка, помощь. То есть здесь получается два в одном. Вы помогаете благотворительности, участвуете, да, и ваша карма улучшается, и еще получаете э, очень крутые, очень крутые трюки, фишки. Да? Я приготовила очень классный материал, очень классный материал. Даже еще потом будет дополнительная суперпрактика очень крутая, но я потом расскажу за отзыв, да, то есть те, у кого в течение недели получилось что-то из результатов, заметили, увидели и можете рассказать в письменном отзыве, то еще будет, будут подарки, подарок еще будут практики. Мы с вами создадим новую реальность, в которой у вас будут уже подарки в том числе, да, то есть много хорошего, что вы успеете э, увидеть в этой реальности. Мы с вами это сделаем. Да? Так что э, кто еще думал, пойду не пойду, э, потом можно будет купить запись, но дороже, потому что запись будет уже с отзывами, да? и она будет оформляться в страничку в лейдинг или там как-то с отзывами уже, и цена уже будет дороже. Прожила 28 лет браке, и у меня муж почти никогда не доел подарки. Но это не муж плохой, э, Татьяна, понимаете? Это ваша недоработка. То есть вы не знали, что мужчина не может догадаться. И не знали, как правильно его вдохновить на то, чтобы он пошел и купил вам подарок. То есть вот и все. Не знали, не делали. То есть виноватых тут нет. Просто не хватало знаний. Ну так прожили очень многие семьи. Очень много количество семей прожили именно вот в этом формате. И поэтому сейчас пришло время все это менять. Надеюсь, что 890 рублей – это смешные копейки, неприлично низкая цена для такого мастер-класса, который я для вас приготовила. Просто очень много информации, не будет никакой воды, ни лирики. Я вам не буду уже рассказывать, зачем нужны подарки женщине. Уже просто мы пойдем делать сразу практики. И практики, домашние задания, потом я вам дам задание на три дня, которые вы просто выполняете задания, и мужчина начинает хотеть вам дарить подарки. Если нет мужчины, вы можете тренироваться на сыновьях, на дочерях, да, то есть там все равно есть такая возможность тренироваться. Главное, вот этот навык встроить в свою в свою нейронную связь, чтобы вы, когда у вас будет мужчина, уже могли воспользоваться этими знаниями. Ну, через какое-то время можно будет пересмотреть то, что видео будут все у вас в доступе без лимита. И это будут, в принципе, эти трюки, которые я буду давать, при помощи них на начальном этапе, конечно, это маленькие подарки, но потом можно подниматься. И именно эти трюки играют, помогают получить машину, квартиру, шубу и так далее. То есть именно эти трюки, не какие-то другие, а именно те, которые я буду давать в этот выходной. То есть если для вас важно все-таки изменить свои жизни на, на то, что вам дарили подарки, да, приходите, жду вас. Завтра уже пятница, и в субботу мы начинаем. В субботу с утра мне уже некогда будет принимать плату, и лучше сделать это в пятницу, потому что ну, в субботу я уже буду там готовиться к эфиру, у меня не будет времени. Принимать. я могу прозевать вас потом в записи все прислать но ну, как бы вот так да? так что но ну, запись после того как мы проведем прямой эфир будет уже подороже не намного но подороже поэтому воспользуйтесь выгодным предложением и сейчас принимайте решение да? То есть, кому кому хочется кто уже понял значит пишем мне в директ или в прямой в, это, в личные сообщения ВКонтакте, в WhatsApp, у кого есть мои контакты, да, в WhatsApp ВКонтакте и Инстаграм в Директ можете написать, хочу участвовать в мастер-классе в этот выходной, и я вам пришлю реквизиты, куда присылать денежки. И группа маленькая, я думала, 50 человек наберется, потому что цена очень смешная. Но 50 человек не набирается, поэтому маленькая будет группа. Наверное, чат я не буду делать никакой. Я просто вам в личку пришлю всем ссылочку на, на эфир. Да? И вот также в вебинарной комнате мы проведем с вами эфир, только ссылочка будет другая, не как обычная по четвергам. Другая ссылочка будет, но также вебинарная комната, чтобы вы могли в чате писать, чтобы мне было видно все. Мы с вами хорошо поработаем. Получим информацию, готовьте тетрадки, в которые вы себе будете что-то записывать, да, потому что ну, так наше сознание работает, то, что написано пером, не вырубишь топором, вы все это знаете, поэтому э, все себе, я, например, вот, все пишу, у меня тоже везде тетрадки, муж говорит, ну сколько можно уже тетрадок исписывать, но ну, я все, что записываю, мне уходит подсознание более глубоко, новые нейронные связи образуются, и вот мое... Так легче мне учиться, да. Поэтому и ваша задача не просто отслушать, а применять поэтому унести эту информацию, да? и у каждого свой э, своя возможность. Да? Кто-то скажет, ну, интересная встреча была, кто-то испишет тетрадку и будет применять, и жизнь поменяется. Но буду давать очень крутые практики, которые реально меняют жизнь. Так, хорошо, мои дорогие, если есть какие-то вопросы, задайте. Если нету, я побежала на йогу, увидимся с вами в следующем эфире в следующий четверг, и кто идет на мастер-класс, значит, мы увидимся в выходные или в записях. Да? Кто-то уже спланировал выходные, говорю, ну не волнуйтесь, если вы купите по такой цене доступный, то вам будет запись с безлимитными доступами. Да? Я считаю несправедливо, когда многие учителя говорят, доступы лимитированные Несправедливо. Потому что если человек купил, ну как я могу у него отобрать этот материал? Как я могу отобрать доступ? Никак. Не имею права, потому что человек купил. Хорошо, мои дорогие. Вопросов нету. Я рада была всех вас повидать. И увидимся тогда в следующий четверг. Да? Хорошо. Все, пока-пока. И если какие-то есть вопросы, пишите мне в личку, потому что я знаю, что вы у меня такая аудитория, что иногда вопросы очень личные, и лучше спросить у меня в личку. Да? То есть я в личке всем отвечаю. Немного таких мастеров, да, которые отвечают всем-всем в личку. Большинство написал вопрос и забыл все. Я всем отвечаю. Если я сегодня не успела ответить, я завтра утром отвечаю. Но тем не менее отвечаю всем. Хорошо, обнимаю вас, желаю вам э, хороших праздников, да? э, Прожить успешно коридор затмения, который у нас уже в принципе влияет на нас. Да? И э, провести все практики необходимые в коридор затмения, чтобы этот коридор затмения поменял вашу жизнь в лучшую сторону. Желаю вам искренне этого. Хорошо?